Так что, ведь повезло Такое Рождественское чудо Слава Богу В Сочи два человека погибли из схода лавины На Красной Поляне Два лыжника Спровоцировали сход лавины Вот интересно, да Представляете, как в России Там ну, Если посмотреть по европейским, ну, по французским, да, по французским меркам. Нормально, да? По французским меркам, ну вот, э, сколько нормальных курортов, которые можно вообще назвать горнолыжным курортом? Один. Все остальное, там всякие заряди какие-то, или как они там, хер, это все фигня какая-то, на постном масле, какие-то курорт. Здесь дети ездят на лыжах э, с больших гор. Я поехал в прошлом году прокатиться на лыжах приехал в место, где вообще людей нет, просто вообще нет людей, там занимается только детская горнолыжная школа. Там штук 8, наверное, 9 подъемников, причем такие кресельники 5-6 местных, 6 до мест, 6, -6 местных кресельник и трасса такая, ну, может быть... Километра три с половиной. Может, четыре. Да? Это, это вообще детское. Там нет никого. Представляете? Ну, это, это как вот на Красной Поляне. Вот Все равно, что я на Красную Поляну приехал. Представляете? А уж нормальный серьезный, Какие-нибудь Шамани, Лаплан, там, Куршавель, Морибель. Вы много слышали, что на таких курортах, а там в каком-нибудь Лаплане 365 километров трасс это было в 2000 году. Сейчас я не знаю, сколько там наделали. Вот вы много слышали, чтобы там кого-то лавинами задавило? Нет. А почему? Потому что там люди в 5 утра просыпаются, летят на вертолеты, закладывают шашки, все взрывают, все спускают. Там у них какие-то компьютерные программы, какие-то там системы, которые снег взвешивают. Там все автоматически происходит, и знают, где что там. Куда послать мальчика с обозревчаткой, чтобы это все спустить. А это один курорт, который там ну, Путин построил, да, там якобы, да. И, и Путин там с Медведевым катается. И, и там людей давят лавины, Что вообще происходит? Жесть, конечно. Ну, человек, который... На Горнолыжный курорт не, едет, он, не ездит, он это не поймет, но я могу сказать, что, конечно, разница огромная. Когда они рассказывают народу, так сказать, ватникам о том, что это вообще самый лучший горнолыжный курорт в мире, там Красное полены, то некоторые люди опытные, конечно ухмыляются, грустно так ухмыляются, потому что причем, ну, это же та сволочь рассказывает, который прекрасно знает, который ездит в Австрии э, в каком-нибудь Инсбруке, да, который ездит в, в каком-нибудь Куршавеле, и, и, и чаще всего в Куршавеле ездит там, да. В Швейцарии гоняют В Италии гоняют Они видели горнолыжные курорты Но они врут, они рассказывают Что Красная Поляна самый лучший ну, Потому что так им выгодно Все, Что народу там Ехать куда-нибудь в Куршавель да? За них Прохоров в Куршавель съездит А народ на Красной Поляне Нормально отдохнет Привет Мальцу и всем из Самары. Да, вот в Самаре, например, есть горнолыжный курорт. Я помню, он даже был получше вначале, чем в начале, чем саратовский. да, То есть до того, как Хвалынский сделали, я вот в Самару ездил 400 километров кататься на лыжах. В общем, было так. Не, ну, в Саратове тоже катался, но там маленькие холмы, в общем-то, есть, но трассы поменьше были. Tık